да, вот видимо он сейчас выпрыгнул. Я там типа король пустыши какой-то. Хотя дома король пустыши это тот, который на арене был, помнишь? А я думаю, что король пустыши это тот, которого один глаз зеленый не увидели под ареной, такой монстр огромный. А, весец. я так подумала. Да, нам его так и не расстрелили. Сирена, сирена, Проникновение. видишь, там какая-то штукенция такой, это супер Достаточно большое, кстати. Похоже, живой. Я чувствую, это заметил, вот, типа как... что-то не понравилось. А, смотри, там еще какие-то кристаллы разноцветные. Может, они что-то активируют? Ой, я бы не тыкала. Слушай. Вот не надо, знаешь, всякие там красные кнопки нажимать подозрительные. Опа. Опа. Кто-то на очень большой. Что-то ходит. Что здесь? Что это? Мины? пружины какие-то? Мины, да. На... Это танки. Это, какие -то. Какие -то. это роботы какие-то. Танки какие-то. О-о-о! а что это у них магниты? А просто такие колотушки, они них вырубили? А, это как электрошокер получается. Вырубили. И потащит с собой. еще сейчас снова на бойню, короче. все, пленники снова. О-о-о, все, капец. Сейчас им вообще не везет. Снова к это. Ну уже какое-то другое помещение явно. Что делать? Придется ехать, а то они снова как долбанут этими своими колотушками Прямо зубы закрываются. Пасть монстра. Вещи тут другая совсем локация. Ну арена опять. Они ну. снова будут драться. Ты думаешь, это какой-то тронный зал. Вот, они видишь, к трону приехали. На троне сидит король. Ой, так он такой же, как эти, только весь да. с Стой. короной. А почему нам того показали? Не знаю, за бочками, закропками. Может, то мы узнаем, что это такое. Так я так понимаю, что ты король. Так а чего не хотят? Он чего -то не хочет добиться-то. А, -а, -а, -а, -а, а Что это? Это управляет вот вот штукой сей. Он кажется, мелкий совсем. <Faithful> он а хотел, выстрелить? он хотел, выстрелить. хотел выстрелить. Он хотел выстрелить, начал смеяться над ней. Нет, начал смеяться, хотел еще выстрелить, похода. А на него видишь какие-то передатчики повесили, ты видишь? Сбоку, вот, вот, вот как на этом на крысу видишь передатчик висит, и он контролирует их действия, mm -hmm. током их бьет, видишь? Mm -hmm. Они показывают. Он хотел выстрелить, видишь? Подожди, он хотел... а желтый? Видишь, что хочет кусить? И да, меня и вот разные режимы, а еще есть красный режим. Опа! Он показал. Типа, несколько раз и ты, короче, взорвешься Да. Видишь, он у него уже синий уже. Да, То потому он что пытался понятно что-то я не понимаю. Это по корейски Непонятно. Так. Цепь, крепость, заблокированные уровни какие-то. Их куда-то послали за какой-то миссией. везите и привезите. И без этого не возвращайтесь. Они такие, что? Слушай, а реально? Они смогли, допустим, прочитать просто элементарно. Ну и все, Ты такой, типа, а что делать сейчас? Ну, будем надеяться, что они поняли. Что нужно сделать? Ну, может, они уж, конечно, научились но, со временем. Найти. Этот язык выучили странный. Просто их так отпустили. но ну, не просто так. На них же эти датчики стоят. Подожди. О, какая-то как будто рука. Угу. Знаешь что? Они, наверное, не могут вред причинять только вот королю его приближенным. А как раз-таки другие же они должны? Как-то стрелять в них. Ну, не знаю. Наверное, я думаю, что должны. В общем... Я не поняла, что за миссию им дал этот король пустоши? И я вообще не поняла, что это был за красный, такой какой-то не ящик. Первое, который, что мы не поняли, -то. это а, тот, который был в ящиках. Да, как зеленый какой-то, да. такой, как череп. То есть, то есть мы как-то раз проехали сквозь него и все, и как-то оставили его там одного а Может быть потом не не что узнали. это такое, да. А потом, что неясно было, какую это... Какую миссию отправили? Ну, то, что им повесили жучки, которые их заручили, что? Да, они контролировали, поэтому поняли, да. В общем, если вы знаете, куда они поехали, зачем отправились, вы, ну, вы знаете этот язык.